Всем привет! Это новый курс телепроекта о мире инвестиций и ценных бумаг. Об акциях с наибольшей возможностью роста и наименьшим риском падения. Уоррен Баффет обещал родным, что станет миллионером в 30 лет. И ошибся. Это случилось, когда Баффету исполнился 31 год. Сегодня состояние самого известного инвестора, бизнесмена и филантропа оценивается примерно в 75 миллиардов долларов. Уоррену Баффету в конце лета исполнится 87 лет. В марте американский Forbes обнародовал ежегодный мировой рейтинг долларовых миллиардеров, 31 по счету. Состояние главы Беркшир-Хэтэуэй увеличилось на 14,8 миллиардов долларов, что позволило ему занять вторую строчку в рейтинге. Инвестировать Баффет начал в 11 лет, купив три акции за 38 долларов. Через несколько дней будущий миллиардер продаст их за 40, но всегда будет говорить, что это было не самым лучшим вложением. Акции подорожали почти в пять раз а баффет понял главное правило не торопиться взвешивать за и против что означает всегда изучать компанию чьими акциями ты владеешь акции berkshire hathaway инвестиционной компании уоррена баффета можно купить на нью-йоркской фондовой бирже и это самые дорогие акции на фондовом рынке почти 248 тысяч долларов за одну штуку Уоррен Баффет по праву считается одним из величайших инвесторов современности. Под руководством Оракула и Зомахи рыночная капитализация конгломерата Berkshire Hathaway превысила 400 миллиардов долларов. В холдинг входят 64 дочерние компании в полной собственности. Например, железнодорожная сеть Barlington North Santa Fe, батарейки Duracell и конфеты Seas Candies. Кроме того, холдингу принадлежат миноритарные пакеты в 43 публичных компаниях. С 1992 года рыночная стоимость Меркшир выросла более чем на 2300%. Вырос и портфель принадлежащих фонду акций. И вот так выглядят самые крупные позиции. Покупайте акции компании, чей бизнес вам нравится, чьими продуктами вы пользуетесь, говорит Уоррен Баффет. Сам миллиардер, к примеру, предпочитает бритвы компании «Жилет». Акции этой компании принесли ему 5 миллиардов долларов. И пьет Кока-Колу, которая принесла ему 10 миллиардов долларов. И читает Вашингтон-Пост еще 1 миллиард долларов. Баффет предпочитает знакомые ему виды бизнеса с понятной бизнес-моделью. Умение концентрироваться всегда было сильной стороной моей личности. Если меня что-то интересует, то меня не остановить. Если это какая-то тема, то я хочу знать о ней все. Хочу обсуждать ее и знакомиться с людьми, которые связаны с ней. Способность Уоррена оценивать людей, компании – это своего рода магия. В этом ему просто нет равных. Нам всем не помешала бы хотя бы пятая часть его дара. В 2013 году инвестиционная компания Уоррена Баффета «Беркшир Хэтэвэй» и 3G Capital купили H.G. Heinz Company. В 2015 году в результате слияния с Craft Foods Group образовался концерн Craft Heinz. Теперь это пятая по величине продовольственная компания в мире со слияния 51% контролирует Berkshire Hathaway и 3G Capital Group. А аналитики заговорили о возможном поглощении концерном Kraft Heinz Pepsi Incorporated. Если прогнозы подтвердятся, портфель Уоррена Баффета пополнится главным конкурентом Coca-Cola. «Чем бы ни была обеспечена валюта через сто лет, люди все равно захотят обменять пару минут своего дневного труда на Кока-Кола или арахисовый казинак СИС. Эти коммерческие коровы будут жить веками и давать все больше молока», – писал Баффет. 86-летний инвестор выпивает по 5 бутылок колы в день, а в дни спада на бирже экономит на завтраках в Макдональдс, ценными бумагами которого также владеет. Легендарный инвестор специализируется на традиционных секторах экономики. Многие публичные компании, акциями которых владеет Berkshire Hathaway, входят в консервативный индекс Dow Jones Industrial Average. В идеале такие активы даже при высокой инфляции должны приносить доход, который обеспечит покупательную способность, требуя минимальных инвестиций нового капитала. «Я считаю, что в течение любого продолжительного периода эта категория инвестиций сильно опередит остальные», — утверждает Баффет. «Еще более важно, что она будет самая. Надежный. Можно ли, копируя его стратегию, добиться столь же успешных результатов? На первый взгляд, подход к инвестированию Бергши отличается минимализмом и простотой. Но ни один из инвесторов, работавших одновременно с Баффетом, не добивался такого же успеха. Рисковали многие, но только Баффет всегда был в плюсе. Одна из его стратегий ⁇ долгосрочные инвестиции. Однажды он сказал, что идеальный временной горизонт для инвестиций ⁇ вечность. Оракул из Омахи смотрит в будущее и пытается найти тренды, которые будут перспективными на протяжении долгого времени. Так что не всегда стоит покупать те же акции, что приобретает Уоррен Баффет. Возможно, у вас разные инвестиционные цели. Например, вы хотите получить доход в течение 2-3 лет, а он рассчитывает продержать эти акции у себя еще лет 10-20. Я могу ждать и смотреть на тысячи компаний день за днем, пока не увижу, наконец, то, что лучше всего понимаю. И если мне понравится цена, тогда бью, если попадаю, отлично, если нет, получаю страйк. Но это отличная игра, и вы сильно ошибаетесь, если считаете, что вам нужно иметь мнение по всему. Достаточно иметь мнение только по нескольким компаниям. Еще одно инвестиционное правило – акции приобретаются в период резкого снижения цены, а после стабилизации рынка Уоррен не продает их, а получает возросшую прибыль. Такой подход гораздо более выгоден, чем быстрая продажа. Например, в Кока-Кола Баффет начал инвестировать после падения рынка в 1987 году, когда акции компании шли по 2,5 доллара за штуку. Кока-Кола, акции которые сегодня стоят 44 доллара, ежегодно выплачивают дивиденды. Это 26% доходности на акции, приобретенные Баффетом в конце 80-х. Отличный результат! Я сформировал свое мнение по Кока-Коле. Кока-Кола существует с 1886 года, каждый день в мире продается 1,8 миллиарда Кока-Колы. Такие решения я люблю принимать. Вы можете разбираться в совершенно ином секторе, намного более современном бизнесе, который может развиваться прямо сейчас, и вы разбогатеете, если сможете лучше понимать такой бизнес, его настоящее и его будущее. Впрочем, важно понимать, что после того, как вы купили акцию, даже если вы планируете держать ее десятилетиями, положение компании может измениться, поэтому очень важно регулярно узнавать, что с ней происходит. Именно так и поступает Уоррен Баффетт, и иногда продает свои активы. Когда Джилет слилась с Procter Gamble в 2005 году, большую часть пакета Бергшир продал, хотя небольшим количеством акций владеет до сих пор. Газетный бизнес The Washington Post была куплена главой Amazon Джейфом Безосом в 2013 году. Я особо не переживаю о том, о чем не понимаю. Если вы разбираетесь в новых бизнесах, если вы понимаете бизнес Амазон, например. То, что сделал Джефф Безос, это величайшее достижение, я снимаю перед ним шляпу. Но смог бы я предсказать, какого успеха он добьется, что вперед выйдет он, а не 10 его конкурентов. В этом я не разбираюсь. Мне не нужно формировать мнение касательно Амазона, но у меня было время сформировать мнение про Bank оф Америка. 30 июня стало известно, что холдинг Berkshire Hathaway использует свое право на покупку 700 миллионов обыкновенных акций Банков Америка, что позволит Уоррену Баффету, второму среди самых богатых людей мира, стать крупнейшим акционером второго по величине аксивов Банка США. Профинансировать сделку Berkshire Hathaway планирует за счет конвертации принадлежащего компании пакета привилегированных акций Банков Америка, общей стоимостью 5 миллиардов долларов. На вопрос, какая компания первой достигнет капитализацию в 1 триллион долларов, Уоррен Баффет ответил, я бы поставил на Apple, у них сильные позиции. В портфеле инвестора Apple второй по величине актив после Coca-Cola. За прошлый год принадлежащий Баффетту инвестфонд Berkshire Hathaway заработал на акциях Apple более полутора миллиардов и вошел в топ-10 крупнейших инвесторов компании. В январе 2017 Уоррен Баффет увеличил свою долю в крупнейшем IT-гиганте. Теперь она оценивается в 17 миллиардов долларов. Сразу после покупки ценных бумаг Уорреном Баффетом акции Apple на бирже Nasdaq обновили исторический максимум и поднялись выше 135 долларов. Даже финансовый отчет не смог так повлиять на рост стоимости бумаг, как действия знаменитого инвестора. Сегодня акции Apple торгуются по 149 долларов. Я больше не работал с лейтенантом Дэном, но он позаботился о наших деньгах. Он вложил в какую-то фруктовую компанию. Когда он сообщил, что денег нам хватит до конца жизни, я сказал, «Хорошо, проблемы меньше». А теперь о масштабах инвестиций. У Баффета огромные суммы для инвестиций, поэтому он ищет для покупки только большие компании, в которые можно вложить сотни миллионов, не влияя существенно на цену акций. Но с увеличением размера компании замедляется скорость увеличения доходов. Поэтому обычному инвестору выгоднее покупать акции средней капитализации. У них есть потенциал роста и одновременно накоплена история финансовых результатов. А акции гигантов из портфеля Баффета можно рассмотреть на долгосрочную перспективу. Баффет активно пропагандирует благотворительность. Ежегодно он жертвует более 3 миллиардов долларов. В своем завещании миллиардер указал, что 97% его состояния уйдет на благотворительность. В 2006 году Баффет безвозмездно передал значительную долю своего имущества благотворительным фондом жены Билла Гейтса, Мелинды. You know, I... Он написал статью для журнала Fortune, я прочитал ее до того, как мы познакомились. В ней говорилось, что не всегда хорошая идея оставлять наследство своим детям. Очень хорошая статья, надо хорошо подумать над тем, кому отдавать деньги. Тогда же я снова задумался о благотворительности. В 2010 миллиардер совершил самый щедрый в истории поступок, пожертвован на благотворительность более половины своего капитала, порядка 30 миллиардов долларов, и выступил с беспрецедентной инициативой. Он призвал мировых бизнес-лидеров принести так называемую клятву дарения, тратить больше половины доходов на благотворительность. В 2016 году количество лиц, подписавших документ, достигло 154. Я говорю ученикам, которые только заканчивают школу, что их жизнь – это новая перфокарта. На ней 20 отверстий, и эти отверстия – ваши инвестиционные решения, которые вы будете принимать на протяжении всей жизни. Это рубрика «Биржевая азбука». Сегодня мы расскажем о том, как заключить договор с брокерской компанией, кто такой брокер и как купить акции на фондовой бирже. Как заработать, вкладывая деньги в акции и ценные бумаги? Инвестирование сегодня – это модно, просто, доступно и легко. Это шаг к финансовой независимости в будущем. С чего начать? Фондовый рынок – это организованная площадка, на которой можно купить и продать ценные бумаги. В Казахстане также существует своя площадка, которая называется КАСЕ – Казахстан Stock Exchange. Основана она была в 1993 году. Как стать участником фондового рынка и купить ценные бумаги? Где открывают брокерский счет и кто поможет приобрести акции? Сегодня мы узнаем, как начинающему инвестору стать акционером. Наш первый шаг – выбор брокерской компании. В первую очередь это лицензия Национального банка. Во вторую очередь, это уже непосредственно встреча с этой брокерской компанией и составление своего, собственно, субъективного какого-то портрета этой компании. В-третьих, тарифы. В-четвертых, вы можете обратить внимание на тот рейтинг активности, который представлен на сайте казахстанской фондовой биржи. То есть вы можете понять, с какими конкретными видами финансовых инструментов работает такой брокер наиболее активный. В инвестиционной компании вас встретит брокер – профессиональный участник рынка, выступающий посредником между продавцом и покупателем. Проще говоря, это человек, который поможет вам купить и продать акции на фондовой бирже. Акция – это ценная бумага, которая дает своему владельцу права на получение прибыли от деятельности компании, на участие в управлении акционерным обществом и на часть имущества. Проще говоря, покупая акции компании, вы становитесь полноправным участником бизнеса этой компании. Следующий шаг – стать клиентом брокерской компании. Что для этого нужно? Для того, чтобы начать инвестировать, вам нужно прийти к нам в компанию, вам назначат менеджера, с тобой нужно будет иметь документы, это удостоверение личности, номер вашего мобильного телефона, адрес электронной почты – и э, адрес вашего проживания, и все. На основании этих документов и этой информации мы открываем вам э, брокерский счет, э, брокерский договор и начинаем инвестировать. Для выхода на казахстанскую и мировые фондовые биржи на вашем счете должна находиться определенная сумма, необходимая для совершения сделок. Минимальных ограничений как таковых нет, но нужно учитывать, что ваши э, инвестиции, э, в дальнейшем должны покрывать комиссионные расходы брокера. Правило номер один – никогда не теряйте деньги. Правило номер два – всегда помните правило номер один. Вы смотрели новый курс. До новых встреч. Пока.